Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс продолжает свою работу. Сегодня у нас среда в Чикаго, 12 часов дня, в Калифорнии 10 часов утра. Ну, а на восточном побережье это Вашингтон и Нью-Йорк уже по времени час дня. В Москве в это время 8 часов, 8 часов вечера. Ну и мы начинаем свою программу, и как всегда в это время у нас на связи Сергей Савченко, руководитель русской школы Таро. Добрый день, Сергей, рад Добрый. вас приветствовать. Я а... рад приветствовать всех вас и радиослушателей. Да. Ну и понятно, что сегодня идет разговор о Таро, о картах. И... Не да, это очень, да, необычно, да. Сегодня я присутствовал на сессии, ну, наверное, уже кто-то знает о том, что я нахожусь в процессе изучения этой науки, я бы так сказал. И мне это самому интересно, я не могу говорить, если я не в курсе, не в теме. Прочитав, это мне не интересно, мне надо хоть как-то что то понимать. Вот сегодня прошла поддерживающая сессия, называется Аркану. И было очень интересно, и Сергей нам рассказывал и говорил, что если нет возможности, Таро нам говорит это, а вы с этим не согласны, так вы идите и морду ему набейте, если этот не соглашается человек. Я такого не говорил. Не говорил. Это я пошутил. Это я предложил взять семерку посохов, которую мы изучаем. Хороший вариант, дать ему по башке этой семеркой посохов. Вот, Сергей, у меня к вам такой вопрос, это, так сказать, шутки все, а у меня к вам такой вопрос. Вот, допустим, мне понравилось там, вы одну фразу произнесли о сравнении с астрологией. Вот. И вы сказали так, что это не то, что в астрологии, там вот как-то вот это вот, у нас по-другому. Скажите, а есть какие-то аналогии с астрологией, вот, скажем, у человека есть период в жизни, и этот период жизни может длиться. Ну, Михаил, жизни. я сразу вас перебью. Мне да, очень перебить. сложно ответить на этот вопрос, точнее, даже невозможно. По одной простой причине. Я не знаю астрологию, настолько хорошо, чтобы уверенно о ней рассуждать. То а, есть да. у меня есть обрывочные сведения, знания какие-то. Я слышал, что есть какие-то планеты. Ну, вот, там пару знаков зодиака читал в гороскопе, но не более того. Поэтому я. Uh, uh, не, не, не отвечу. Не-не-не, а я вам не предлагаю рассуждать uh -huh. об астрологии, я вам по аналогии с астрологией вот как раз пытался, пытаюсь сейчас задать вопрос. Uh -huh. Вот у человека есть период в жизни, ему говорят, дорогой мой, не дергайся, в этот период жизни у тебя вряд ли что-то будет получаться, поскольку это тихий, спокойный период жизни. Скажите, второе. Можно предусмотреть вот такой период жизни у человека? Или Никакой пере... проблемы в этом нет. Никакой проблемы? Вот, вот я только вопрос? об этом... Я об этом и карты и говорим, что в этом году у тебя будет все вот так, или вот так, или там сикось или не, не, а... ногами. Правильно. Вот сейчас мы к этому подойдем. Но в астрологии угу. есть такой момент, допустим, ему говорят... Вот по транзиту планет, которые там где-то, вот, как вы говорите, там где-то mm -hmm. они есть, а, в период с 1 апреля, который наступает послезавтра, до 20 апреля у тебя, ну, скажем, там не очень благоприятный период, ему конкретно это говорят, и он в начале года это знает. И вот если я вам задаю вопрос в начале года, в январе месяце, Сергей, а, скажите, Таро-карты, они мне подскажут, какой у меня неблагоприятный период. А в это ведь и нет. Годовой расклад. Мы делаем годовой расклад. Мы смотрим по месяцам, что вас ждет в том или ином месяце, определяем это. То есть и мы все... делаем 12 раскладов по каждому месяцу? Не, Ну, это один такой большой годовой расклад делаем, и там все видно. Хорошо. Вот сидит напротив меня человек, я полагаю так, давайте я сам задам вопрос, ну, скажем, угу. от, от его имени. Вы понимаете, Прошу. вот мы начинаем какое-то новое приключение, будем так говорить, венчур да. по-английски это называется, то есть мы идем, ну, допустим, это какой-то бизнес или это какое-то угу. начинание новое, человек не удовлетворен, чем он делает. И вот человек занимается, занимается. И вот конкретный человек, сидящий, он потом задаст свой вопрос. Но мне просто интересно. Я говорю, вот с точки зрения нумерологии, вот я нумеролог и говорю ему. Вот ты, дорогой мой, занимаешься не этим. А он мне отвечает. Ну как не этим? Я понимаю, я даже сам знаю, что не этим я занимаюсь. Но мне надо кормить семью, надо зарабатывать. И я вынужден заниматься этим. Так вот, хотелось бы получить подтверждение, причем он знает это действительно. А есть ли период в жизни, когда надо уже прекратить вот заниматься то, чем он занимается. Вот как на этот вопрос ответить? Я Или не да? совсем понял Хорошо. Вопрос. Человек mm -hmm. хочет заниматься другим, другой работой, а не той, которой он занимается. Это работа вынужденная. И у него есть какие-то сроки. Ну, вот, скажем, в течение. А он хочет быть консультантом, в том числе Таро, руны, и так далее. Uh -huh. То есть он хочет заниматься более, так скажем, интеллектуальным трудом, чем физическим трудом. А в ближайшие полгода стоит ли ему полностью прекратить свою деятельность? Вот Не стоит момент? ли? Я бы переформулировал вопрос. Будет ли благоприятно, если в течение ближайшего полгода он завяжется одной деятельностью и развяжется со второй деятельностью? Давайте. Так? Да. А что такое благоприятно? Это деньги, это удовольствие, это внутреннее спокойствие, это что? Может быть, сам озвучишь. Микрофон. Очень приятно. Вопрос такой. Для меня благоприятно это иметь душевную радость, душевное спокойствие. Финансы и в то же самое время... Чувствовать себя самодостаточным человеком. То, чтобы чувствовать себя самодостаточным человеком, можно не делать вообще ничего. Ну, в этой жизни приходится работать, зарабатывать деньги на хлеб насущный. Ну, то есть, давайте проставим акценты, деньги. Да. Что ключевое? Внутреннее удовлетворение или финансы? На сегодня ключевое – это Финансы. Финанс. Умеренность, правосудие, мир, император и колесница. Нельзя сказать, что в течение полугода, вот, допустим, вот сегодня вы начали, там, завязали со старым делом и начали новое дело, что вы э, в течение полугода выходите на тот уровень финансов, который считаете нужным, правильным, или который там сегодня был у вас. Но это движение вперед, и финансовое ваше положение будет расти. Так что идея, что вы можете зарезать со стороны, делаем и открыть новое, это хорошая, правильная, разумная идея. Спасибо, Сергей. Mm -hmm. Хорошо. А вот э, вопрос тогда такой. Э, скажем, э, профессии. Можно ли выбрать профессию? Одна профессия такая, другая профессия другая. Это классический расклад выбор. Что выбрать? А или Б? Никакой проблемы. Нет проблемы, да? А, надо озвучить какую конкретную профессию, а вообще не надо. Мне, Когда вы задаете вопросы мне, но ну, это моя техника, я так работаю, мне абсолютно все равно, что вы меня спрашиваете. Мне, я не должен в этом всем разбираться. Вы говорите, вот у нас есть две профессии. Да? Надо их сравнить. Какая а я, профессия да. будет для меня лучше? Первое, что вы должны сделать, это вы должны взять бумажечку Такую, На да? ней не написать, профессия А такая-то, профессия Б такая-то. Почему? Потому что вы через 5 минут забудете, что у вас было А, а что у вас было Б. Я с этим уже сталкивался. Я говорю, вот этот вариант лучше. Он говорит, а это какой вариант? А я откуда знаю, какой то вариант? Это у тебя в голове было, а не у меня было". Вот. Это раз. Второе. Для того, чтобы их сравнивать, мы должны установить критерии сравнения. То есть по какому критерию мы будем их сравнивать? Я хочу идти на работу, чтобы там были красивые девушки, и я мог завести роман. Не плевать на зарплату, плевать вообще на все. Вариант. Я хочу идти на работу, чтобы я мог там сидеть, читать книжки и ничего не делать, меня никто не трогал. Тоже вариант. Но это разное будет сравнение. Да? Я хочу там, где будет немного платить, или там, где у меня будет очень мало работы. То есть, какую профессию, исходя из какого критерия, мы будем их сравнивать. Есть критерий, можем работать. Нет критерия, можно сравнить по совокупности. Вообще. Вот вообще лучше быть дворником или врачом. Да? То есть, вот, мне лично. Не кому-то там, а мне лично. Ну, человеку, который задает вопрос. Как только есть вопрос, как только есть критерии сравнения, мы делаем расклад, выбор и все, и спокойно решаем его. Ну, тогда, наверное, я считаю, что перед тем вопросом, который уже был задан, надо было бы задать другой вопрос. Благоприятно ли заниматься физическим трудом или интеллектуальным трудом? Вот первое... <с. <с. До обеда занимайся физическим, после обеда интеллектуальным. Нет, или-или. По... Да. То есть одно исключает другое. Одно исключает другое. Прекрасно. Благоприятно? Что? Критерий благоприятности. Да. Нет, это вы мне должны сказать. Критерий, благоприятности деньги. Деньги. И я буду больше заколачивать денег, если буду работать головой или ручками. Да. Ручки кладем три карты, голова кладем три карты. Голова у нас Луна, влюбленная и сила, а ручки у нас колесница, Этот самый повешенные и солнце исключающие какие-то нет не исключающие нет? если говорить только в этих картах то ручками вы будете зарабатывать больше но вы будете намного больше уставать Можно ли задать вопрос, к чему, не знаю, к чему это может привести? Человек будет себя источать, разрушать физически? И... Устал. Усталость. Усталость, она накапливается. Хотя, работаю, получается, 100 рублей, да? ну, условно. Но я устаю. Я не успеваю отдохнуть, я, э, там такие условия труда, что я не могу поехать на море там или еще там что-то сделать, я работаю там как кишар, я получаю эти 100 рублей, я их не могу потратить, я не могу получить удовольствие на эти 100 рублей, да? или я работаю на работе и получаю там 60 рублей, но у меня много свободного времени, у меня много... Э, мало обязанностей, я не устаю, да? так где лучше работать, там где 100 и ты как загнанная лошадь, или там где 60, или ты, и ты свободный, спокойный человек, не мятый, не клятый, у тебя нет нервов, нет психов, нет ничего. Физическая усталость, ну, я понимаю, можно пойти там месяц, два, полгода так поработать, денег рубанул, и все, и ты молодец. Но, но если постоянно так работать, ты просто загонишь себя. Тебя уже ничего не будет радовать, у тебя будут накапливаться ошибки, потом они при приведут тебя к психосоматике, к травмам, ко всем остальным печальным событиям. А, хорошо, Сергей, тогда вопрос такой. Если я оставлю физический труд, начну заниматься интеллектуальным трудом, я смогу обеспечивать свою семью? Что значит обеспечивать? Вот вы получаете 50 рублей, вы, вы обеспечиваете свою семью на 50 рублей. Это очень хитрое дело. Вот задавание вопросов ⁇ это самое хитрое дело. Я еще раз, вернее, еще раз, вопрос а вам скажу, что я обычно клиентам это все не говорю. Я сейчас просто показываю то, как это выглядит с моей стороны, когда вы задаете вопросы, и что я слышу. Но у вас есть некое представление о том, как вы должны ее обеспечить. Какая-то сумма в голове или какой-то там образ того, как это должно быть. Да? Да. И мы можем посмотреть, насколько реальность будет соответствовать вашему этому идеальному образу. Ну, логично. Так, мир, башня, колесо фортуны, сила и звезда. Я возьму еще две дополнительные карты «Правосудие» и «Солнце». Вы будете обеспечивать близко к тому, как вы себе это представляете, но у вас не будет ровно. То есть, один день густо, один день пусто, и здесь очень важно, на чем вы будете циклиться, на позитиве или на негативе. То есть, если считать по дням, то может сложиться ощущение, что все плохо. А если считать за полгода, то получается, что в общем-то и ничего не вышло. Понятно? Ну, в принципе, да. Спасибо. Хорошо. Сергей, вопрос я в, в продолжение того, с чего мы начали mm -hmm. сравнение, допустим, с какими-то периодами жизни. Ну, давайте возьмем мой меня. Мой период. Значит, вот первая половина, она уже заканчивается, наверное, да? Март нет, половина половины закончилась только. Квартал. Квартал закончился. Ну, не знаю. Легче ответить, конечно, вторая половина года или по квартально. Вот первое. Какая более, благ, какой более Вопрос. Вопрос. Какая половина года или какой квартал более благоприятен? Если я задам первую половину по сравнению со благоприятен второй. Благоприятен для чего? Для, для бизнеса. Вот я хожу на, на, на работу, и я каждый месяц получаю 100 рублей. Вот вопрос сам по себе: какой период благоприятен для бизнеса? Он бессмысленен в этой ситуации, или нет? Я задумал аферу какую-то там прокрутить, шахермахер это сделать. Какой период будет наиболее благоприятным? Вот здесь четко можно сказать. То есть, когда вы говорите о бизнесе, о чем вы говорите? Я говорю о том, что есть, допустим, бизнес какой-то. Uh -huh. которые приносят какие-то, ну, какой-то доход, скажем, приносят. Uh -huh. uh, на сегодняшний день он не окупает этот бизнес затрат, которые который вкладывается в этот бизнес. Uh -huh. Будет ли вторая половина года более благоприятна, чем первая? По-моему, это понятно. Понял. Да. да, хорошо. Смотрите, вот у нас первая половина года. Три карты. Башня, правосудие и влюбленные. Вот у нас вторая половина. Иерофант, суд и дьявол. Одинаково. Вторая чуть, э, первая чуть хуже, чем вторая, но они одинаково нехороши. не хороши. Не хороши. То есть бросать заниматься этим бизнесом? -за... Это другой вопрос. Бросать или не бросать – это другой вопрос. Да, но ну я имел в данном случае э, центр, который я вообще не считаю, что это является бизнесом, это совсем для других целей. А если говорить о деньгах конкретно, то я, как мы уже беседовали, я занимаюсь еще биржей. Вот биржа mm -hmm. это конкретная, то есть это параллельная какая-то такая mm -hmm. что, что ли работа, которая мне помогает оплачивать то, чем бы я вкладываю в этот э, центр свой. Так вот тогда вторая половина конкретная Биржа, действия на бирже более благоприятного второй половине года, чем на первой. Первая половина. И вторая половина. Вторая будет намного лучше. Первая ⁇ иерофант Сила и Луна, а вторая ⁇ Мир, Императрица и Колесница. Вторая будет намного лучше. Угу. Хорошо, вопрос такой. Вот человек, допустим, закончил свою трудовую деятельность. Ну, то ли он вышел на пенсию, ну, скорее всего, да, вышел на пенсию. По возрасту вышел на пенсию, или он не может уже физически делать то, что он мог делать раньше, в более молодом возрасте. Но силы у него остались, и возможности у него есть, и ему предлагается какой-то новый, ну, типа, не знаю, новая работа, можно ее назвать. Вот у меня есть на примете человек, который теоретически хотел бы, но он просто не знает еще, о чем идет речь, как этому учиться. Это просто совершенно новое какое-то направление в его жизни. Конкретный человек. Стоит ему идти в это направление или продолжать искать то, чего он искал до сего момента? То есть у него есть его идея, есть... У идея, него есть его идея, дожить, это, да, а, а я предлагаю, предлагаю в соответствии с... Тем, а вопрос, в чем? вопрос заключается в том, можно ли этому человеку и нужно ли этому человеку идти, и получит ли он от этого какие-то те бенефиты, которые он искал бы, исходя из своей идеи. Не слишком запутано. У него есть его идея, но да. я предлагаю другую идею. И возможность sure. заработка, поскольку человек уже вышел на пенсию, а зарабатывать он имеет возможность, но его не берут на работу. Я ему предлагаю вариант заработка а, mm -hmm. в том, что я ему предлагаю. А он этого не знает, этого направления. Для этого mm -hmm. его надо изучить, для этого надо там... Yeah. Вот. Есть смысл ему туда идти, в это направление, мое направление, которое я ему предлагаю давайте мы уберем эту дурацкую формулировку, если ему смысл туда идти и зададим вопрос благоприятно э, ли ему получит ли он то, что вы ему обещаете да, сумеете да. ли вы ему то заплатить что, э, да. что вы ему обещаете да. Да. Э, суд, дьявол, повешенный маг э, э, э, и отчельник он не будет доволен работой на вас. Я не знаю, почему. Это может быть связано с характером работы, это может быть связано с характером оплаты, с количеством оплаты. Он не будет доволен. Понятно. Ну, в данном случае я имел просто своего какого-то одного знакомого. Значит, то есть, как вы посоветовали бы не, ну, не продолжать, скажем, его. Не, я бы не звал его на работу. Не звал на работу. Ясно. Я понял. А, хорошо. Скажите, но. В общем-то, если мы говорим о а, а Таро, и а, есть ли какие-то вот такие в истории, допустим, а, случаи, когда а, такие жизненные какие-то моменты, когда Таро чуть ли не спасала человека он не знал, но обращался к тарологу, таролог давал какие-то рекомендации. Ну, есть там астрологи, мы же знаем, есть разные вещи. Ну, предсказать... в моей практике такое было ни раз, не два. Просто об этих историях никто не знает. Ну, если не называя имен, просто о чем шла речь? Да, может, самая быть... простая ситуация. Приходят две подруги. Угу. Говорят, давайте погадаем, мы хотим там поехать на отпуск. Туда-сюда одна начальница, одна ее подчиненная. Ну, а хозяйка фирмы и сотрудница фирмы. Я начинаю гадать, начальница все хорошо, все прекрасно, у хозяйки. А у сотрудницы выплывают проблемы со здоровьем, причем серьезные, о которых она не знает. Я говорю, вы знаете, вот я тут по поводу отпуска я вашего не вижу, а вот я вижу проблемы со здоровьем, хотите мы обсудим их. Та говорит, да, конечно, хочу, все, мы начинаем на них смотреть и так далее. Я говорю, ну вам надо просто лечиться вот прямо сейчас, то есть не тянуть, не ждать ничего. А начальница мне говорит. «У вас найдется лист бумаги?» Я говорю, «Ну, конечно, найдется, сейчас найдем». Нашел там лист, ручку, даю Она отдает своей подруге, говорит, пиши заяву на отпуск, и завтра на работу ты уже не выходишь, ты едешь в больницу, и там начинаешь лечиться. Ну, пожалуйста, такая история. То есть она вам задавала совсем другой вопрос? Да, задавала вопрос. Они собирались поехать куда-то там отдыхать. А каким образом карты показали? То есть человек задает вопрос, и там выясняется о том, что... Это видно. А? Это, ви... Это видно. Это видно, да? То есть, то есть, я вам могу задавать вопрос какой-то, вот, надо ли мне ехать в отпуск, допустим, в этом году, в первой половине, а во второе? а вы говорите, вообще не надо, а надо ехать лечиться. Ну, примерно. Нет, я вам не говорю это. Нет. То, что я увидел, это не значит, что я буду об этом говорить. Вы мне задали вопрос, я отвечу вам на ваш вопрос. Я могу увидеть больше. Я не обязательно увижу больше, но я могу увидеть больше. Ну, это и главное. И, да, да, и я могу подумать, надо об этом говорить или нет. Uh -huh. Я могу об этом сказать, я могу не сказать. Я могу намекнуть вам, что вот есть такая проблема. Вы захотите обсуждать, мы будем ее обсуждать. Вы не захотите о ней говорить, это не моя проблема. Я не буду о ней говорить. Uh -huh. Хорошо, а еще какой-то пример? Это интересно. Но были и обратные ситуации, когда я видел, что человеку угрожает физическая опасность, болезни, там, рак и такое. Я предупреждал человека и говорил, что вот карты лежат так, что ты должен там, вот этот метод лечения убирать. Он говорит, нет, я буду вот так лечиться. Все, в августе мы погадали, в марте похоронили. Но это не значит, если бы человек пошел, ну, это что он бы вылечился? Это не значит, да. Но то, что будет так, если он не пойдет, это было видно. Вероятность этого гораздо выше, я понял. Да, это было видно. Да, хорошо. А скажите, вот по... Судебные ситуации были. Вот человека посадили, там, ну, хотят забрать его бизнес, публикует дело, он сидит в тюрьме, а -а -а. подходит адвокат, говорит, я там за определенную сумму денег готов порешать вопрос. Супруга задает вопрос, связываться с адвокатом, я раскладываю, нет, не связывался. Хорошо, этому отворот-поворот. Второй, третий, третий, вот этот сделаю, он решает вопрос. Вы, меня, вот ваш последний случай навел меня на мысль. У нас есть человек, который к нам приходит в центр в наш, и мы так в хороших отношениях, просто женщина, которая приходит на классы на какие-то, и она работала на таможне, и как-то она не американка. И вот люди с той страны, где она в родилась, приходят, но ну, естественно хочется всем идти к человеку, который свой, так скажем. И вот они приходили, и она им как-то так советовала, что можно делать, чего нельзя сделать с точки зрения закона. Но выяснилось о том, что кто-то использовал ее слова и сказал, что она использует своим служебным положением, хотя этого не было, и, так сказать, помогает кому-то. Этого не было, но, тем не менее, это был какой-то сигнал, ее уволили с работы. Mm -hmm. И она не работает уже два года, и она подала в суд. И вот суд состоялся через после долгих откладываний и не в ее пользу. У нее сейчас апелляционный суд собирается быть. У меня к вам вопрос, что произойдет? Она проиграет или выиграет после этого апелляционного суда? Ну, пока все. Ну, уже карты плохие, можно дальше не раскладывать. Ее шансы нулевые. Нулевые. Понятно. Хорошо. Еще один жизненный вопрос. Несколько дней тому назад один мой довольно близкий родственник позвонил и спросил, задал вопрос. Скажи с точки зрения нумерологии, вот это хорошая дата, или не очень хорошая дата, для того, чтобы принять там, ну, достаточно серьезное решение, то есть вот жениться конкретно, вот именно конкретно в конкретную такую дату. Я лично посмотрел, и по нумерологии я сказал, что я бы избрал, выбрал другую дату, это не его да. дата. А он мотивировал тем, что сходится в этой дате, там количество лет там, о том, что там ну, в общем, цифры они какие-то. То есть подбор просто по цифрам, а я с точки зрения нумерологии и вот да. их даты рождения. Скажите в, этот, в эту дату, есть ли ну, дат плохих не бывает, или может надо пересмотреть эту дату? Угу. Так, колесо фортуны, отшельник, сила, э, этот самый Солнце и Император. Эта дата не лучше, не хуже всех остальных дат. Э, конфликт или противоречия между ними, они уже заложены, они уже существуют. То есть видно, что есть конфликты и противоречия. Да. Окей. Вот. А Эдуард, ты хотел что-то задать, вопрос, да? Пожалуйста. Сергей, скажите, да. вот, просто говорили там про здоровье, про знакомых. Mm -hmm. У меня просто один очень мой хороший знакомый, он очень тяжело заболел. Mm -hmm. И он услышал, что в Бразилии есть mm -hmm. да, я слышал врач, том, который... Да. Имеет ли смысл ему ехать туда, в Бразилию, получит ли он там то, что он ищет? мы, мы такой а примерно еще? вопрос разбирали Сергей с вами То есть, а я это, задавал, другой, это наверное другой товарищ мы разбирали было три, три момента это я просто Эдуарду озвучу было три момента первый момент традиционный образ лечения второй mm -hmm. момент нетрадиционный и третий момент поездка в Джановгад. Uh, Джан а это не врач поездка, поездка в Бразилию смерть отшельник суд звезда и дьявол у меня такое ощущение, что его болезнь зашла слишком далеко а, хорошо, а допустим карты могут показать то есть человек, он выкарабкается из своей болезни или... Я почему спрашиваю? Потому что мы с этим человеком вместе работаем, угу. и я от него как бы ну, финансово получаю какую-то работу иногда. Угу. То есть мне искать что-то другое или. Вы спрашиваете о нем или о себе? Это. Я спрашиваю о нем. Просто это разные вопросы. И они не взаимосвязаны между собой. Он может выкарабкаться и после этого сказать он все пошел вон, я тебе знать не хочу. Хорошо. Вы, выкарабкается вопрос? он или нет? Смерть, звезда, страшный суд, луна, шут. Сомнительно. И я больше не буду сегодня гадать. Потому что да. это тяжелые вопросы. Я стал от них. Да.